Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня мы находимся в таком мини-поселочке, который называется Лесная Поляна Его кайф в том, что находится он в 15 минутах от Сириуса Примерно столько же минутах от Адлера И примерно 20-25 минут до Красной Поляны То есть мы находимся в Адлере, тут у нас рядышком аэропорт Ну как бы его и особо и не слышно Мы выезжаем на все магистрали города и добираемся в любую точку, куда хотим. И здесь закрытый вот такой вот поселочек Здесь есть коттеджи, и есть тауны, и даже есть некоторые квартиры Кайфово в том, что он закрытый, огороженный, сюда абы кто попасть не может, и люди общаются здесь в своем комьюнити, в котором они живут. И тут у нас появился, значит, хороший таунхаус, действительно по интересной цене, по факту он будет дешевле, чем квартира во фруктах, и площади будет больше. И при этом он будет еще и полностью с ремонтом, и здесь не будет, как вы понимаете, кучи соседей, здесь будет свое собственное хорошее комьюнити, и выглядит это все вот так. Мы сейчас с вами его посмотрим. Кстати, здесь еще есть выход в лес. То есть можно там с собачкой прогуляться, если сильно хотите. Никакой проблемы в этом нет. И очень много различных зон. То есть, во-первых, вы здесь не испытываете проблем с парковкой машины. Вы здесь не испытываете проблем а, с транспортной доступностью. Здесь есть все магазины абсолютно. И при этом вы просто... И я так понимаю, что здесь у кого-то еще рядом есть бассейн. Очень забавно, да, что люди пришли из бассейна из соседнего комплекса. Здесь у нас находится солнечный город. Они там запустили бассейн. Вон в том доме еще есть бассейн. Ну такой, я так понимаю, общедоступный, раз народ в купальниках идет. И вы можете туда спокойно ходить самостоятельно, если в этом есть такое желание. При этом есть несколько выездов, как на Краснополянское шоссе вот по этой дороге. Она бетоночка, хорошая, абсолютно новая. Никаких заторов, никаких пробов вы не испытываете, ну а если вы хотите добраться до Сириуса, то есть вторая дорога наверх, спокойно едете, никакой проблемы, короче, в этом нет. С точки зрения транспортной доступности, именно для таунхауса это очень крутое место, идеальное, тихое, здесь нет большого количества туристов, и при этом вы в транспортной доступности докуда угодно. Машина здесь, конечно, вам прям обязательно, да? машина у вас, конечно, здесь обязательно должна быть, без нее вы здесь не справитесь. Мы с вами зашли в сам таунхаус, и давайте посмотрим, из чего он состоит. Первая зона, которая встречается на нашем пути, это такая прихожка, раздеться, поставить обувь, никаких проблем нет. Здесь у нас проход на второй этаж, такая небольшая гардеробная зона, санузел с левой стороны, здесь стоит стиралка, водонагреватель и душевая вот такая кабина, раковина, унитаз. И вот такого большого размера у нас кухня-гостиная. С левой стороны кухня. Здесь у нас расположена посудомоечная машина. Шкафчики выдвижные под хранение. Духовка, индукционная поверхность, вытяжка. Огромный холодильник, который, чтобы заполнить, нужно большое количество средств. Но для большой семьи проблемы никакой нет. То есть хранить вы здесь все сможете. А при этом техника хорошая. Куперсберг. Это тоже Куперсберг. Холодильник у нас Хайер. Чайник Борг. Вытяжка тоже Куперсберг Обеденная зона Телевизор Samsung, Smart TV И здесь у нас большой диван для просмотра кино Для общения с друзьями То есть кто-то сидит тут попивает винишко Кто-то здесь смотрит фильм Никакой проблемы в этом нет И выходим с вами на террасу Террасы изначально здесь не было Ее облагородили, хорошо сюда навезли чернозем И посадили вот такие вот растения Они конечно еще маленькие Свежие совсем Вырастут, потом будет здесь действительно тенистая такая хорошая зона. При этом на террасе у нас есть освещение, есть вентилятор, чтобы сочинский зной разгонял. И здесь еще есть электричество для того, чтобы поставить, может быть, какую-то колоночку, ну, либо какие-то предметы вашего быта. То есть здесь с друзьями тоже можно собраться. На самом деле очень удобное место, то что все это находится на первом этаже. Вы, например, хотите пообедать с семьей на свежем воздухе, никакой проблемы нет. Здесь вы приготовили еду. Сюда ее принесли, поели. Можно даже какую-то зону барбекю сюда сварганить. Проблемы нет никакой. Освещение есть. Еще раз повторюсь, что это можно спокойно использовать в вечернее время. Я, кстати, не сказал вам, что дом у нас 100 квадратных метров жилой площади. А если мы еще включаем сюда террасы, то это 134 метра. По цене мы с вами поговорим чуть позже. Пойдемте наверх. Еще раз напомню, что здесь у нас вот такая гардеробная зона. И есть еще вот такое место под хранение. То есть туда можно что-то спрятать. Большого хорошего размера такая лестница, прям человеческая. Она очень широкая, особенно вот в этой ее части. То есть они изначально просто были от застройщика такого размера. Все так и осталось. И на втором этаже у нас, кажется, что две двери, да, но есть при этом большая родительская спальня, маленькая спальня, ну, для ребенка, и есть прям совсем детская. Хотя она даже и не совсем и не детская. То есть я сюда захожу в полный рост. Там есть зоны хранения. Ну давайте раз уж тут поднимемся, покажу вам. Метр девяносто роста. вот впритык я встаю. То есть в принципе на этой кровати даже я спокойно размещусь. И здесь у нас еще есть такие зоны что-то похоронить. Спускаемся вниз. Сюда, конечно, просится какая-то стационарная лестница, но пока используется такая, проблемы нет никакой ее сделать. Здесь есть расстояние для того, чтобы ее сделать. В общем, можно все это реализовать. Здесь у нас двуспальная кровать, зоны хранения. То есть, пожалуйста, гардероб свой похоронитель никакой проблемы нет. И пойдемте в основную родительскую спальню. Выглядит она вот так. Две вот такие прикроватные, не тумбы даже, а шкафы, пеналы. Двуспальная кровать, здесь телевизор на стене. Да, кстати, это все прячется, потому что тут есть розетки. Вон там они. Просто сейчас все выключено. То есть ничего не будет мешать вашему взору. Тумбочка и основной такой родительский санузел. Вот не будем смотреть на то, что здесь заставлено. Стоит, значит, ванна. При желании можно подключить еще одну стиральную машину. Водонагреватель, унитаз. В общем, все принадлежности есть. И на втором этаже у нас есть вот такая терраса. И есть у меня к ней вопросы именно по ее зашитию. Я бы прям отсюда убрал полностью весь вот этот поликарбонат. И сюда бы сделал мягкую кровлю. А это бы полностью расшил и сделал бы здесь живую изгородь. То есть растения прям просится сюда. Поликарбонат. Он, конечно, очень хорошо справляется со своей функциональной возможностью. Он закрывает вас от дождя, от ветра, от всего. Но чисто с точки зрения эстетики сюда прям просится... Какой-нибудь плющ, какие-то растения, горшочки вот такие висящие. Это будет очень круто смотреться. И здесь можно сделать прям свою собственную террасу для того, чтобы читать книжки. Просто здесь сидеть, не знаю, кофе утром пить. Ну, хотя и снизу есть терраса для кофе. Но и сверху вы тоже можете поставить кресло-качалку и сидеть тут, почитывать книжечку, какой-нибудь роман. Изучать итальянский язык или еще что-нибудь. В общем, терраса здесь вот это 18, по-моему, квадратных метров. Снизу 16, сверху, по-моему, 18. Или наоборот. В общем, общая площадь дома, как я уже сказал, у нас 134 квадратных метра. Это вместе с террасами. Если мы говорим про жилую, то у нас 100 квадратных метров. Не выглядит это как две полноценных вот таких спальни. И один вот такой вот детский, скажем так, закуток. Снизу у нас расположен санузел, зона гардеробная и большая кухня-гостиная. И все это на сегодняшний день стоит 24,5 миллиона рублей. И если мы с вами возьмем калькулятор и пересчитаем это все в стоимость квадратного метра, то мы с вами видим действительно очень приятную цифру. 24,5 миллиона мы с вами делим, ну даже если на 100, мы поделим, то получим 245 тысяч за квадрат с ремонтом. А если мы поделим, как вот в Сочи принято, на общую площадь, да, на 134, то мы вообще увидим с вами 182 тысячи 835 рублей. Какая цифра вам ближе, вы уже решаете сами, но если вы вдруг не в курсе, то в Сочи у нас считается полная площадь, и потом это все делится на стумбу. Точнее, сумма делится на общую площадь. Ну, такие уловочки здесь есть. Поэтому я вам показал две цифры, как это все выглядит. Можете сравнить. На мой взгляд, действительно, предложение очень интересно тем, что вы можете сразу в него приехать и сразу же жить. Какие-то тут возможные штуки вам придется переделать. Здесь вот не хватает кондиционеров. И с одной стороны это плюс, с другой стороны минус, что вам их нужно поставить. Но, по крайней мере, вы их поставите те, которые вам нужно. И здесь действительно может жить семья. Семья из двух человек, семья из трех, из четырех человек, то есть для этого до всего здесь есть такая возможность. Плюс есть места уединения. Также в самом начале видео я вам говорил, что здесь действительно недалеко добираться до всей инфраструктуры, то есть здесь до Сириуса ехать, ну типа 12 минут, может быть 15, если в какую-нибудь пробочку встанете. Все исключительно по равнине можно доехать до Красной поляны и здесь прям поселочек закрытого типа. В котором приятно находиться, в котором приятные соседи, и здесь есть вот такой таунхаус, который вы можете рассмотреть, он абсолютно адекватен по цене. По факту он дешевле, чем трехкомнатная квартира во фруктах. Он даже дешевле, чем двухкомнатная во фруктах с ремонтом. Но при этом этот таунхаус, в котором много площади, как бы во фруктах самая большая, это 75 квадратных метров, здесь 134. И здесь у вас все уже абсолютно готово. И вы можете это эксплуатировать. Ну и таких предложений именно в этом районе там у хаосов с ремонтом по такой цене просто нет. Поэтому, если он вам интересен, welcome, пожалуйста. Ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Также я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, куда все эти предложения выходят куда быстрее, чем на YouTube. Вот вы сейчас на YouTube это посмотрели, а в телеграме это уже было неделю назад. Потому что видео выходит сильно позже. Если хотите прям оперативно получать, ссылки на телегу внизу, подпишитесь, и вы будете знать, о всем быстрее, что у нас продается и что у нас выскакивает в продажу. Этот вариант действительно интересный, он действительно хороший по цене. Его можно назвать срочным. И если вы хотите срочный вариант, вот он для вас. Можете его рассмотреть. Ссылки внизу, господа, телефоны там же, вы знаете, что с этим делать. Удачи, вам, всех благ и пока.